Thank mm -hmm. you. Вам кого? Пашенька, это я. Мать, что так поздно? Здравствуй, Пашенька. Вот решила навестить тебя. Ты совсем не заходишь? А днем нельзя было? Mm -hmm. Ну ладно, проходи. Чего вот дверь распахнул? Мать пришла! Зачем? Правда, а ты зачем пришла? Соскучилась, я по тебе, Пашенька. Что это у тебя? Да приставы опять повестку в дверь патхнул, затолбались. Опять вызывают? Пойдешь? Не пойду я никуда. -то. А чего ты тогда ее принес? Не я, мать передала. Зачем она вообще пришла? Понятия не имею. Сейчас я все улажу. Очень вовремя. Так я не понял. Ты ч ⁇ пришла-то? Включи свет, Башенька. Хочу посмотреть на тебя. Ты ли это? Я, кто же еще? Чаю налить? Да. Ну что, владил? Ну, пусть она хоть чаю попьет. чую на мороз выгоню? Может, еще ужин закажешь? На ночь, глядя. На ночь, глядя, закажу. Ну что ты делаешь? Он же электрический. Садись, я сам все сделаю. Ты не волнуйся, Пашенька. Я скоро уйду. Твое здоровье как? Теперь уже хорошо. Спасибо, что поинтересовался. Как живешь, Пашенька? Работаешь? Кем? Ну, может, тебе еще оклад сказать? Нет-нет, не надо. У тебя точно все хорошо. Лучше не бывает. А помнишь, ты в детстве моряком стать хотел? Моряком вспомнила. Когда это было? Шесть лет тебе было. Мы тогда у реки жили, ты смотрел на проплывающие корабли и говорил, что обязательно станешь моряком, чтобы управлять ими. Помнишь? С трудом, припоминаю. А помнишь, как ты из дерева сделал свой первый кораблик? Нет, не помню. Ты хотел отправить его в плавание, пошел на речку. И свалился с мостка, испачкался, испугался и решил не возвращаться домой. Так и просидел до вечера в кустах у реки. Ты кого-то ждешь, Пашенька? Нет, никого не жду. Мне показалось, что ждешь. Тогда ты вернулся, когда уже стемнело в в грязных штанишках. Сказал, что потерял свой кораблик и не смог найти. А я на следующее утро ходила на реку рано-рано, пока ты еще спал. Нашла твой кораблик, хотела тебя обрадовать, спрятала его и забыла. Представляешь, забыла. И вот только сейчас вспомнила. А в тот вечер ты -то долго не мог уснуть, плакал. А я пела тебе песню, помнишь? Спи, дитя мое, усни, Сладкий сон к себе мани.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 Ветра спрашивает мать, где изволил пропадать? Али звезды воевал, али помни все гонял. Да какие песни, ма, какой кораблик, че ты несешь? Ты же не знаешь ничего, совсем ничего, сидишь там в своей конуре. Уплыли, мать, кораблики, безвозвратно, уплыли. Вот что ты пришла? Что ты сидишь здесь? Ты нам помочь можешь? Ты нам про кораблики пришла рассказывать? А нас выселить отсюда могут уже завтра. Ты это можешь понять? Тут все заложено. Даже стол этот, на котором ты сидишь. Разорался, придурок. Достала она меня, про кораблик вспомнила. Я пока одного тебя слышу. Где у нас бинт? Он из-за нее порезался в ванной на верхней полке, Пашенька. Пообещай мне найти кораблик. Он должен быть там, в сундуке. Мать, ты сдурела, что ли, совсем? Мне что, по-твоему, делать больше нечего? Ты слышала? Она совсем рехнулась. Нет. А что она говорила? Как ты могла не слышать? Кораблик просила найти. Ты ее что, в ванной мыться оставил? Не утонет, у нее кораблик есть. Ма, ма, ма. Где ты? Ее нет нигде. Ну, наверное, ушла, пока ты здесь сидел. Вась, миленькая. Да. Говорил по Экерчи? Да. Вы можете сегодня приехать по адресу Некрасова, 41, квартира 4. Ваша мать Гаврилова Валентина Сергеевна. Сегодня обнаружена мертвой. Да что вы несете? Она только что здесь была. Кто это был? Да... Ничего не понимаю. Куда они адрес? Откуда они могут...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 Павел Викторович, да. ваши документы. Да какие у него документы, он прямо с постели. А что, что случилось? Гаврилова Валентина Сергеевна обнаружена в квартире мертвой. Соседка открыла запасными ключами двери и обнаружила ее. Со слов медиков смерть наступила три дня назад. Да, я заподозрила неладное, то она старалась каждый день выходить, а тут нет ее и нет. Я и решилась, а она. Там, на полу. Да как так-то? Я же приходила ко мне сегодня. Я же разговаривал с ней. Ну, пойдем пообщаемся. Thank you. Mm-hmm.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 Ветра спрашивает мать, где изволил пропадать, Али звезды воевал, али волны все гонял, Не гонял я волн морских, звезд не трогал золотых, Я дитя оберегал.